Сосулька чуть не убила высокопоставленного генерала МЧС в Москве. Теперь прокуратура ищет тех, кто отвечает за очистку дома от снега. По предварительным данным, при падении Сосульки с крыш на инициативной улице пострадал 50-летний директор департамента оперативного управления МЧС РФ Анатолий Лизаров. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Россияне немножко не грустят. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все суд в описании. Спасибо.